Почему сейчас Евгений Пригожин вдруг стал таким, знаете, обличителем армии? Он стал не вдруг. Есть четкая компания людей, которые объединены в интересах расширения своего влияния. Эта компания троица. Генерал Суровикин, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров. Вспомните первые числа октября когда сначала Рамзан Кадыров обрушился с оскорблениями и хамством в отношении генерал-полковника армии Лапина, который был одним из командующих войсками на территории Украины. Потом к этим оскорблениям присоединилась компания со стороны Евгения Пригожина, который поддакнул Кадырову и даже более оскорбительные вещи озвучил в отношении кадрового офицера армии. Потом случается тут же через несколько дней теракт взрывается Крымский мост в этот же самый день обвинение сыпется в сторону Украины якобы при том что фура выехала с взрывчаткой со стороны Российской Федерации и ближе к, вот, к этой части к основной части России был осуществлен взрыв и дальше в этот же самый день по мановению волшебной палочки от одного генерала отстраняют, и на его позицию главным военным командующим группой войск в Украине назначает генерала Суровикина, который до этого вместе с Пригожиным несколько лет подряд они очень плотно, тесно сотрудничали в Сирии. Это команда, которая начала свое усиление. И вот то, что сейчас нам сообщают источники, это то, что вот эта команда Активным, активным образом лоббирует и в глазах Путина тоже пытается максимально дискредитировать Шайгу и его ближайшее окружение для того, чтобы Суровикина выдвинуть на позицию министра обороны Российской Федерации, Рамзана Кадырова поставить на позицию директора Федеральной службы войск Национальной Гвардии, а Евгений Пригожин, он хочет захватить власть, он хочет стать директором ФСБ России. Они, Пригожин, вбрасывают много информации по поводу того, что ФСБ провалило свои задачи. Активно в пригожинских пабликах его тролли дискредитирует ФСБ, пытаясь вызвать на ФСБ вину за совершенный теракт, что якобы украинцы запросто орудуют и совершают теракт на территории России, таким образом, подводя почву для отставки Бортникова. Вот. Но и косвенное подтверждение этому несколько дней назад были чудовищные высказывания одного из опричников Рамзана Кадырова, который прямо заявил, что им Рамзан Ахматович дал, ну, это я, я цитирую его слова, это не в знак уважения, я говорю, я просто цитирую, прямая цитата, что он дал прямое указание, и сейчас вот эти вот кадыровцы в, в одежде Нацгвардии, Росгвардии, они собираются мониторить все вузы в России, всех студентов вот в эти все оппозиционные высказывания против политики Российской Федерации, против лично Владимира Путина, и дальше они собираются там организовывать спрос с каждого, кто публично осмеливается критиковать Путина и российскую власть и так далее. Ну вот, пожалуйста, что мы с вами имеем.